Привет! 60 тысяч топ скин У нас продолжается путь до ВП Драгонлора На топ скине он появился, но он стоит... Дорого. Объективно, лям 500. Это за заапгрейдить даже на аккаунте ютубера невозможно с ну, 60 до полутора до миллионов дойти Unreal. То есть это вообще максимально нереально. Но будем ждать, пока Dragon Lore появится. В любом случае, пока нужно бустить баланс. А кто знает, может быть, и так все совпадет на этом аккаунте, что получится. Ну просто надеемся и верим, и рассчитываем. Перед роликом, да, естественно, напомню, есть промик на 40% к депозиту. Я с этого зарабатываю. Уже 71 тысяча. Вам огромнейшее спасибо. Либо G4R, -ки. друзья, получаете 40, я получаю 5% с депозитов. Ну, ссылок ни промиков не будет, просто кто захочет, можете завязать, мне будет безумно прям приятно. Прошу эту рубрику вас поддержать, меня лайком, потому как, ну, рискуем, реально рискуем и делаем интересный контент. Кстати, что сразу бросилось в глаза, мне почему-то это ход пицца напомнила. Ну, наверное, по вот этому, пицца, не знаю. А у нас 60к, чё, можно, смотреть? есть у нас с тобой два пути, либо мы сейчас всю эту историю закидываем в апгрейд, и на этом ролик заканчивается, да, либо хорошо, либо плохо, но это немного не наш путь, сегодня будут апгрейды, но не такие. Кстати, этот ролик записываю через день после того, как слил в Counter-Strike там на 60 тысяч рублей на самые дорогие кейсы, плюс где-то 1040 на контракт, ну соточка, да. Вот кому интересно, посмотрите. И если сегодня будет слив, я очень сильно разочаруюсь в этой жизни. Но ладно, хватит ля-лякать, пора приступать открывать. Я сразу хочу пойти на золотого бустера где он делся а подожди на алмазного стой а где за? по-моему алмазный бустер стоил дороже ну ладно а, алмазный бустер стоит 1.8 что такое было 1800 стоит алмазный бустер мне почему-то казалось что 5000 и здесь неплохо прилетает а, здесь неплохо вообще прилетает слушай я не знал что прям так а, сольем Блин, я прикинь, сейчас думал, вот это нормально, но нифига, кей стоит 1800 и... Нет, здесь такое не проканает Вообще с таким баликом хочется залететь на дорогие кейсы Но вот минус топ скина лично, как по мне, что здесь супер каких-то дорогущих кейсов нет Есть топ кейс там с огромнейшей скидкой На самом деле зря вот они сюда установили скидку Потому что объясняю, как работают скидки Если ставят скидку на кейс и он визуально выглядит дешевле Кстати, выпало говно Нет, а если реально так сегодня пойдет, но ничего прям хорошего не будет Хотя нет, подожди, мы там окупились Я что-то по привычке думал, что кейс 5К стоит Короче, на кейс ставят скидку Ты не окуп... Ну, типа, меньше окупаешься Потому что чем дороже кейс Тем выше шанс что-то годное, дорогое выбить Скидки это замануха Вы на это не видите Если, кстати, нам м -м, не так плохо упало В принципе, минус пару тысяч могло быть больше Я все-таки предлагаю сейчас сделать какой-нибудь мощный достаточно апгрейд Потому что, ну, кстати, нож Ну, блин, нет дорогих прям супер кейс Я, может, что-то не вижу Я, может, что-то не понимаю Кстати, 30-очка залетела 88, но хочется именно кейс. Кейсы стоимостью от 5000 рублей. Так, так, так, так, так. Давай-ка мы посмотрим, реально, есть ли кейсы с такой стоимостью. Но были, типа, где-то кейс воительницы был, я же помню. Или что, через поиск проще забить? Что ли? Да, ладно, давай, вот кейс. А что такие скидки, блин? А, зачем столько скидок? Все, кейс недоступен, асаламу Ну что, тогда давай в апгрейд сразу. А Можно, да, баликом можно, прекрасно. Что мы делаем? Делаем, ну да, 30 ку нам не принципиально, потому что сейчас мы выводить не будем, у нас таки путь до Драгонлора Поэтому давай, попро давай попробуем, если он сольет, это хорошо, сделаем еще один апгрейд Если зайдет, это еще лучше, это прекрасно, плюс 20 есть Это нормально, на самом деле нафармить нужно дофига, потому что Драгонлоры сейчас стоят, ну, от, по-моему, 300-400 тысяч то есть, надо прям нормально так нафармить, чтобы хотя бы несколько апгрейдов получилось Так, что по коллекциям? Можно Ассулт попробовать как вариант? На Форсдропе, например, раньше это забаганная коллекция была Реально, то есть, ну, там не только мне, там выпадало вообще всем То есть, они забыли цену поменять или что, и, короче, он постоянно окупался То есть, даже карамельки там в один момент Подожди, я что-то немного не вкурил, откуда тут лапки? понятно. Лапки, скоростная ставят тут лишние. Ну ладно, это, конечно, кал. Ну и вот, и типа карамельки окупали кейс. И там не было ни окупных скинов, это была вообще мега-ржумба. Короче, такая история. И отсюда очень часто хутроды роды дропались. Ну, не отсюда, не на топ-скине это делал на форсе. Не знаю, сейчас оно точно уже не работает. Не знаю, что было на тот момент с сайтом, но, короче, а кейс выдавал. Это было мемно, потому что бустил я неплохо. Но я не обузил прям жестко так систему, потому как можно было банно на сайте словить, и было бы неприятно У нас плюс 5 400 есть Но сейчас я понимаю, что это может быть Был под крутос, ну вот реально Сейчас до меня доходит, у нас кстати 105 тысяч, я ныл, ныл и наныл Да, все собственно говоря свои ролики Потому что на самом деле Плюс 40 тысяч сегодня сделать это неплохо, с тем учетом, что ролик идет там буквально 5 минут. Если сейчас он еще что-то выдаст, океанское, ну все, здесь говно. А сейчас, сейчас он может уже ничего не выдавать, потому что мы офигенно в апгрейде окупились. Есть, может быть и такое. Но 30% зашло, это круто. Это круто, но пока не радуемся, так как все-таки цель у нас Драгон Лора. Они. Блин, как? Вот это, как скин меня вот этот бесит! Ты смотрел OpenKey с Counter-Strike, Counter поймете почему. Виктория это теперь мой самый нелюбимый скин. Блин, там было, делали крафт, было 10% на эту Викторию и Виктория выпала. Я, я даже не ожидал, типа на 10%. Там Огненный Змей даже было тоже где-то 10% и он не выпал. Как же это было обидно просто, вы не представляете. Ну, представляете, вы же видели, че. Тем временем, кстати, не так все хорошо. А может стоит еще в апгрейд? Ладно, давай сейчас пару кейсов откроем топ-кейсов. Ну, блин, жалко. Зря они цену снизили на кейс, потому что в этом, честно скажу, мало хорошего-то есть. 18 тысяч. Так, 68 есть. Ну, поехали в апгрейд поперли. Что делать будем? 50 тысяч хочу. Потому что на 68 мы сейчас подслили Великий Демон, к примеру, балансом, но ну, я хочу больше, 6, больше 50% сделать. Ну, то есть где-то, где-то, где-то вот так. Прикинь, не зайдет. Это будет облом максимальный кал кал кал кал кал Так, сейчас бонусный можно заставить. После сливов вот эти бонусные, ну, бесплатные бонусные кейсы выдают. Бля, почему такое говно выпадает? Ну, вот что то Слушай, я немного, я не немного, я офигенно тельтанул сейчас. Ну, давай рискуем. Нет, прям рискнем. Еще раз. Но оно сейчас должно зайти. Просто путь до Драгонлора два ролика, это, ну, это смешно. Давай. Стой! Пожалуйста, Стой, хорош! Фу, ладно, немножечко подсейвились, не прямо офигенно, но 50 тысяч, было 60, надо как-то, давай еще а апгрейдами пошли, все, не-не-не, идем апгрейдами Так, еще раз 30, -точку. он слил, должен дать, 43, хотя надо было повыше, хорош, ладно, вот, ну, все, подуспокоились, 65 тысяч есть, ладно, эм, так я хочу сделать контракт попробовать. Давай попробуем сделать контракт из 10 дорогих, надеюсь, скинов. Контракт. Я даже не смотрел, что выпало. Кстати, выпало неплохо. Но сейчас просто нужно вернуть позиции хотя бы до... Ну, не до сотки, до 90 тысяч дойти. Салам алейкум. Что происходит? Блин, ну я, я... я что-то это испугался. Очень сильно, что два, два ролика и все закончится. Не-не-не, 12 тысяч нормально. Так, что, давай еще. Апгрейдами идет, делаем апгрейды. Я не знаю, 50 тысяч. Дубль номер два. Сколько ставим? 27 это мало, наверное. Пусть зайдет. Хотя бы так. Хотя бы... сто Найс! Найс! Найс! nice Бля, ну почему? 30 тысяч опять. Ладно, мы ходим вокруг одного и того же места. Надо было сотку оставлять. Но опять же, ролик на 5 минут, это же вообще не интересно. Хорошо. Чекай, но он бэкает. Он бэкает, это хорошо. А если мы еще 30 -очку? на таком же проценте? Пусть он зайдет. Все. Спокойно Блин, нам Дубль номер три, я, я не знаю, я хочу сделать великий демон Много не понимаю, что, почему-то оно Оно непонятно себя ведет Но мы сейчас слили, оно же должно выдать бля ну как это, ну что делать Как это было близко Мне это бесит Не, просто реально, после слива в контр-страйке Ну я тельтовать просто уже начинаю но я не хочу просто два ролика Путь до Драгонлора, финал. Корпика и мат, спасибо всем.